Теперь, когда я знаю, что уязвимость существует, я надеюсь, что у меня получится найти эксплойт, который позволит мне воспользоваться этой уязвимостью для взлома моей цели. В первую очередь, давайте погуглим номер и попытаемся выяснить, существует ли для нее эксплойт под метасплойт. Давайте загуглим номер 2017 5638 со словом «метасплойт». И далеко ходить не нужно, потому что по первой же ссылке мне доступен модуль эксплойта под Metasploitable, с помощью которого я смогу воспользоваться этой уязвимостью. И вот как называется этот модуль. Давайте скопируем эту строчку. И запустим метасплойт. И напишем use. И путь до эксплойта. Заметьте, строка ввода изменилась. Теперь мне нужно настроить эксплойт. Пишу «Инфо», и здесь сказано, что этот модуль использует уязвимость удаленного запуска кода в Apache Stratz. Это здорово. Это значит, что если эксплойт успешно сработает, то я смогу удаленно запустить свой код. Другими словами, я смогу удаленно запускать или исполнять любые команды, какие захочу, если получу root-права. Я не знаю, смогу ли я получить root-права или нет. Это еще предстоит выяснить. Мы сможем это узнать после успешного выполнения эксплойта. И давайте настроим эксплойт. Есть несколько пунктов, которые мы должны настроить. Первый — Archost. Я начну с его настройки. Это IP-адрес цели. Давайте напишем set Archost и вставим IP. Упс, я допустил ошибку. Давайте исправим на 132. Помните, в видео про модули, я рассказывал, что вы можете выполнить команду «Чек», чтобы проверить, уязвим ли цель. У некоторых модулей нет такой функции. Когда вы запускаете команду «Чек», если модуль ее не поддерживает, то вы получите сообщение, у модуля нет такой функции. В данном случае, при запуске команды check я получаю сообщение, что цель имеет уязвимости. Но это нелогично, потому что после выполнения Nmap мы увидели, что цель уязвима. И все ведет к тому, что мне нужно заново зайти в настройки эксплойта и перепроверить, что все настроено корректно. И я сразу же замечаю один интересующий меня параметр — URI цели. С ним мне пришлось повозиться в Nmap. Когда мы впервые осуществили сканирование с помощью NSE — мы не получили никаких результатов, потому что URI был некорректным. И похоже, что с метастойтом та же самая история. Нужно это исправить. И давайте скопируем URL, который мы хотим протестировать, и вставим нужный URI в модуль. Снова выполняем команду check, и теперь цель уязвима. Отлично, теперь мне осталось лишь написать «Run», нажать «Enter» и скрестить пальцы. Посмотрим, что произойдет. Блин, не похоже, что нам удалось взломать цель. Здесь написано, что эксплойт запустился, но сессия не была создана. Это одно из самых неприятных сообщений из тех, что вы можете увидеть во время тестирования на проникновение. Меня постоянно спрашивают об этом. Цель уязвима. Я запускаю эксплойт. Он работает, но сессия не создается, и я не получаю шелла. Почему так происходит? Вот почему. Все дело в том, что у каждого эксплойта под Metasploit есть некоторое количество пейлодов, которые вы можете использовать совместно с этим эксплойтом. Что я имею в виду под пейлодом? Есть вполне конкретная причина, по которой я создал целый раздел, посвященный шеллам. бин шеллы обратные шеллы создание пейлодов с помощью MSF Venom и так далее. Причина в том, что все шеллы созданы для выполнения разных функций. Например, вы можете загрузить бэкдор, который предоставит вам обратный шелл. Вы можете загрузить бэкдор, который предоставит вам бинт-шелл. Или загрузить исполняемый файл, который запустит определенную команду без предоставления вам Shell доступа. Например, вы можете добавить аккаунт администратора. У всех этих различных программ разный функционал. И этот функционал называется Payload. -ом. Payload — это то, что программа будет делать после того, как будет запущена на машине цели. Мы видели пример в разделе «Прошилы», когда загружали файл ELF — исполняемый файл. В нем был Payload, который подключается к нам, используя Shell MatterPretter. Это была функция. Это его прямое назначение. Я говорю вам все это, потому что я хочу, чтобы вы знали, что все эксплойты, которые мы запускаем, что можно настроить их Payload на выполнение различных задач. Большинство эксплойтов, что мы видели ранее, предоставляют нам одну из двух вещей. Либо обратный Shell, который предоставит нам доступ к Shell Linux, нативному Shell Linux или обратный Shell Meterpreter, который предоставит нам доступ к Shell Meterpreter. В подобной ситуации мы просто запускаем эксплойт, и при этом мы не знаем, какой payload мы используем. Сейчас мы сделаем кое-что более продвинутое. Мы попробуем поэкспериментировать с различными payload, потому что у меня есть подозрение, что payload, который используется по умолчанию, не может успешно запуститься. Вот почему эксплойт запускается и выполняется, но мы не получаем сессию. Это значит, что payload, обратный shell, bin shell, или любой другой payload не запускается или не выполняется. И давайте попробуем это изменить. Давайте попробуем использовать другой payload. И для этого мне сначала нужно посмотреть, какие payload я могу использовать с этим эксплойтом. И давайте напишем show payloads. И только посмотрите, все это — это пейлоды, которые я могу использовать с этим эксплойтом. Это очень длинный список. Я выберу один из самых простых и безопасных пейлодов, который почти всегда работает. Он называется TMD Unix Reverse. Он не такой модный, как Shell Метерпретера, но с его помощью я получу обратный Shell Unix. Все это очень похоже на то, когда мы получали обратный шелл Cata. И давайте настроим payload. Для этого пишем Set Payload имя payload CMD Unix Reverse. Теперь, если снова открыть настройки, посмотрите, у меня появился новый раздел в настройках эксплойта. Тут есть параметры Lhost и LPort. Попробуйте найти разницу между этим и обратным шеллом Netcat, Когда мы использовали обратный шелл на и если помните, мне пришлось указать несколько различных пунктов. Во-первых, мне пришлось указать в Netcat, что нужно использовать BIN Bash. В этом примере я использую CMD, Unix, Reverse. В целом, это тот же самый пейлот, просто в метасплоте он находится по другому пути. После этого в NetCut мне нужно было указать порт, на который нужно отправить обратный shell. В том примере я использовал порт 1234. В этом примере порт по умолчанию 4444. Поэтому я ставлю его как есть. И возвращаюсь к примеру с NetCut. Мне нужно было указать IP-адрес машины на калии, потому что обратный shell отправляется на мою машину, и мне нужно было поймать его на моей машине на кали. Для этого использовался параметр LHOST. LHOST ⁇ это IP-адрес машины на Кале. Так как это обратный shell, он будет отправлен с машины цели на машину на Кале, и мне нужно указать localhost, локальный IP машины на Кале. В свою очередь, LPort означает локальный порт. Порт, который открою на своей машине на Кале, чтобы принять shell. Надеюсь, все понятно. Если нет, пересмотрите раздел, посвященный shell. Отлично. Давайте запустим его и посмотрим, что произойдет. Выполняем команду Run. Как видите, на первой строке сказано, что хендлер был запущен на моей машине на кале На парте 44. 44. Я надеюсь, что к этому моменту вы уже знаете, что такое хендлер, потому что мы с ним сталкивались в разделе, посвященном ушелам. И бум. Теперь у нас есть открытая сессия. Отлично, теперь у меня есть обратный shell, запущенный на моей машине на кали. И если я напишу id ampersand appersand am я смогу запустить команду на машине цели. Чтобы еще раз убедиться, что я действительно получил доступ к целевой машине, давайте выполним команду ifconfig. И только посмотрите на это, тут IP-адрес моей цели. Я совершенно точно проник в целевую машину, и у меня есть root-права. Это просто фантастика. для клуба так как у меня уже есть рут-права, мне не нужно изменять права. Я уже под рутом. Но, как я говорил ранее, на этом миссия не заканчивается. Мне нужно найти базу данных кредитных карт, сделать ее дамп и переместить на мою машину на кали. То, что мне не нужно повышать права до рута, это здорово. Но после взлома мне нужно осуществить огромное количество операций, о которых мы говорили ранее в курсе. Одно из действий, о котором я говорил ранее, и которые мы осуществляем сразу после успешного выполнения эксплойта, это проверка, есть ли у нас root-права или нет. Мы это уже сделали. Далее нужно узнать, какие сервисы запущены на этой машине, и какие еще соединения есть между этой машиной и другими машинами. И если помните, для этого мы использовали команду netstat. Выполняем команду netstat минус antp. И давайте вместе рассмотрим результаты. Довольно интересно. Как видите, на этой машине запущен демон MySQL. Это сервер MySQL. Он запущен локально на этой машине. Также здесь есть сервер SSH. Я говорю, что это интересно, потому что помните, когда мы запускали InMap, ничего этого не было показано в результатах. Это значит, что эти сервисы запущены локально, но они недоступны удаленно через сеть. Другими словами, теперь, когда у меня есть доступ к машине, я сейчас нахожусь на машине локально, будто это моя локальная машина. Я смогу получить доступ к этим сервисам, к MySQL и к SSH. Возможно, мы можем что-то сделать с конфигурацией SSH. И давайте проверим. Так же, как и в предыдущих видео, я использую Nano для просмотра файлов конфигурации SSH. И я сразу же натыкаюсь на ошибку, в которой сказано, что здесь нельзя использовать nano. Обычно такое происходит, когда файлов конфигурации SSH не существует. Очень сильно сомневаюсь, что это наш случай, потому что сервис запущен. Это можно проверить, перейдя в директорию /etc/ssh и выполнив команду ls. Как видите, тут у нас SSH ключи. SSH точно запущен, но по какой-то причине, и очень скоро мы обсудим из-за чего, мне не удается открыть файл конфигурации, и по какой-то причине SSH недоступен через сеть. Если помните, ранее в курсе, мы смогли получить доступ к SSH по сети, но не смогли войти как root пользователь и Если мы запустим сканирование портов, Сервис будет выглядеть как запущенный. Порт будет открыт. Но как только мы попытаемся войти, у нас ничего не получится. Потому что конфигурации запрещено заходить удаленно, как root пользователь Но в этом примере сервис даже не выглядит запущенным. Мы не смогли обнаружить его инмапом во время сканирования. Похоже, что он запущен локально, что подчеркивает тот факт, что после использования эксплойта мы должны совершить определенные действия, одно из которых в данном случае — выполнение команды netstat минус antp. Теперь, когда мы установили, что SSH запущен, но у нас нет доступа к файлу конфигурации, нужно выяснить, почему у нас нет доступа к файлу конфигурации. Давайте я расскажу вам почему. Причина в том, что это не интерактивный shell. Нана это интерактивная программа. Когда вы пытаетесь сохранить изменения, выскакивает сообщение. Вы уверены? И далее вы выбираете имя файла, жмете кнопку Y и продолжаете. Нана это достаточно интерактивная программа. Но Shell, к которому у нас сейчас есть доступ, не интерактивный. И давайте попробуем сделать его интерактивным, как мы делали в предыдущих видео. Давайте откроем шпаргалку по обратному Shell. И, конечно, перед тем, как использовать Python или PHP, мне нужно проверить, установлены ли они на этой машине. И сейчас наступает момент перехода ко второй части списка действий, которые нам нужно совершать после взлома систем. Если помните, ранее я говорил, что сразу после взлома машины мы заинтересованы в том, какие пакеты запущены на этой машине, и какие у них версии. И давайте посмотрим, установлен ли PHP на этой машине, Пишем dpkg. Мы видели эту команду ранее, и параметр "-l", чтобы вывести список пакетов. И добавляю grab.php. К сожалению, похоже, что PHP не установлен на этой машине, в отличие от цели на бета-сплойтабл, где он был запущен. Но это не значит, что я должен сдаться. Конечно же нет. Давайте продолжим искать пакеты, которые можно использовать. Если мы выполним команду dpkg-l, то мы, конечно, получим список всех пакетов в системе, но это не самый эффективный подход. Я хочу сделать обоснованное предположение. Я хочу найти что-то, что совершенно точно будет в системе. Это будет Python, потому что это машина на Linux, а на большинстве Linux-машин стоит Python. Высока вероятность, что Python будет установлен в системе. И чтобы это проверить, давайте выполним команду dpkg-l и Греб, Python. И, как видите, тут сказано, что в системе стоит огромное количество пакетов, в названии которых есть Python. И давайте перепроверим, точно ли Python установлен. Для этого выполняем команду Python-H. Как видите, открылась справка по Python. Теперь я точно знаю, что могу использовать Python для получения интерактивного обратного шела. Возможно, вам стало интересно, почему же я не использую netcat. Ранее мы уже научились использовать netcat. Он очень простой и доступный. Почему же сейчас я решил его не использовать? Если вас это заинтересовало, это довольно хороший вопрос. Давайте я покажу вам, почему. Давайте выполним команду nc-h, чтобы получить справку по Netcat. Не кажется ли вам, что здесь чего-то не хватает? Чего-то, что мы видели в машине на Metasploitable? Но этого тут нет. Я надеюсь, что вы заметили, что на этой машине отсутствует параметр "-i". Тут установлена версия программы Netcat, у которой нет параметра минус и. Другими словами, я не смогу использовать ее для запуска программ. Я не смогу использовать ее для запуска BinBash, как в случае с MetaSploitable. В этой ситуации я должен использовать что-то другое. Так как теперь я знаю, что на этой машине есть питон, я воспользуюсь питоном для получения обратного шелла. И давайте скопируем. И, конечно, мне нужно немного отредактировать этот скрипт. Мне нужно вставить эквивалент lhost из Metasploit. В моем случае это Localhost, IP-адрес машины на Kali. lport или локальный порт, 12.34. Оставляю его без изменений. И вот тут заменим на bin-bash. Конечно, перед запуском этого скрипта мне нужно запустить netcat на моей машине на Kali, для того, чтобы принять обратный shell. Пишем nc-nlvp. Прослушиваем порт 12.34. Возвращаемся к цели. Вставляем команду. Жмем Enter. Возвращаемся к машине на кали. И готово. Теперь у меня есть полностью интерактивный обратный shell. Отлично. И если я выполню команду ls, то я увижу содержимое директории. Теперь давайте попробуем открыть файл конфигурации ssh с помощью nano. Как думаете, смогу ли я его открыть? И давайте попробуем. Пишем nano, ssh, нижнее подчеркивание, конфиг. И похоже, что я снова натыкаюсь на ту же самую ошибку. И давайте я расскажу вам, почему так происходит. Вся дело в том, что хоть это и интерактивный shell, мы не смогли передать его через терминал. Когда мы запускаем что-то вроде ssh и удаленно подключаемся к хосту, мы открываем терминал и используем ssh, чтобы подключиться к системе и затем мы получаем Shell в этом терминале. Но в этом случае мы взломали цель, получили Shell. Но это произошло не через терминал на машине цели. Вот почему, когда мы только начали этот курс, я рассказал вам про разницу между терминалом и Shell. Да, это была историческая справка, но цель была не в истории. Вот почему мы должны понимать основы. и знание помогает нам осуществлять успешный взлом цели. Теперь у нас есть интерактивный shell, но у нас нет к нему доступа через терминал. Из-за этого будет довольно неудобно изменять файл конфигурации. Я могу изменить его с помощью команды, но это будет очень неудобно. Сейчас я бы хотел получить доступ через терминал. Я хочу, чтобы у меня был полностью интерактивный shell в терминале. Но сложность в том, что для этого мне нужно убедиться, что SSH-сервис доступен удаленно. Потому что сейчас у меня нет доступа к SSH-сервису с моей машины на Кале. И давайте посмотрим, смогу ли я с этим что-то сделать. Давайте подведем краткие итоги, чего мы достигли. Мы уже взломали цель с помощью уязвимости страц. И мы сразу получили root-доступ. Нам повезло. Нам не пришлось повышать права до root-пользователя. Но на этой миссии не заканчивается. Нам все еще нужно найти информацию о кредитных картах. Все еще нужен доступ к базе данных кредитных карт. Но похоже, что у сервера нет удаленного доступа к базе данных. Совершая необходимые действия после использования эксплойта, мы обнаружили, что запущено по крайней мере два сервиса, которые недоступны удаленно. Это сервисы SSH и MySQL. И мы сформировали теорию о том, что SSH запущен, но нужно что-то изменить в файле конфигурации, чтобы мы смогли получить удаленный доступ к хосту, используя SSH. Также держите в голове то, что мы узнали благодаря сканированию с помощью NMAP. -а. Мы обнаружили порт, который оказался закрытым и защищенным фаерволом. После того, как мы взломали хост, мы попытались получить интерактивный shell. И у нас это получилось. Но интерактивный shell оказался без терминала. Поэтому мы не можем использовать nano для того, чтобы просмотреть конфигурацию SSH и отредактировать ее. Сейчас давайте попробуем обойти эту проблему. И давайте попробуем найти способ, как отредактировать файл конфигурации SSH без использования nano. Давайте приступим. Вот наш план. Я скачаю файл конфигурации SSH с машины цели на мою машину на накали. На моей машине накали я, конечно же, могу его отредактировать. А затем я загружу его обратно со своей машины накали на целевую машину и заменю существующий файл конфигурации SSH. И давайте посмотрим, возможно ли это. Давайте воспользуемся командой CAT и заглянем в файл sshd. Скопируем его. И на моей машине на Kali, в директории веб-сервера. Давайте создадим файл с точно таким же именем. Вставляем содержимое, которое мы скопировали с машины цели. И давайте заменим параметр permit root login snow на yes. И если сейчас у меня успешно получится загрузить файл на целевую машину, то удаленный вход под рутом станет доступен. И для того, чтобы скачать файл на целевую машину, мне, конечно же, нужно сначала запустить сервис Apache на моей машине на Kali. Возвращаемся на целевую машину и создаем копию файла sshd. Это можно сделать, используя команду mv. На целевой машине воспользуемся командой wget, чтобы скачать файл sshd с моей машины на Kali на целевую машину. Пишем wget http, IP-адрес моей машины на Kali. имя файла. Упс, похоже, я ошибся в IP-адресе. И давайте попробуем еще раз. wget HTTP. В этот раз правильный IP-адрес и имя файла. Я смог успешно скачать файл с машины Накали на целевую машину. Давайте выполним команду cat и имя файла. Как видите, отредактированный файл был успешно загружен. Чтобы новая конфигурация вступила в силу, нужно перезапустить SSH-сервис. Пишем «сервис SSH restart». И давайте еще раз осуществим сканирование с помощью Nmap. -а. Посмотрим, изменилось ли что-то. Возвращаемся на машину на Кэлли. Выполняем команду nmap-fi для подробного режима, и e минус P22 для порта SSH. И указываем далее IP-адрес цели. И в итоге я получил следующий результат. Тут сказано, что порт фильтруется. Интересно. Похоже, что SSH сервис запущен. Но порт защищен фаерволом. В следующем видео мы попробуем что-нибудь с этим поделать. озвучка для клуба